времени суток сегодня я отправился один на охоту на водоплавающую охота у нас в принципе уже давненько открылась я уже наверное раз пять ездил охотился ну добывал утку ну вот хотелось бы красивые моменты заснять ну никак не получается и вот приходится несколько раз приезжать на охоту чтобы у тебя все получилось ну как бы вот ради видеосъемок и посмотреть на себя со стороны как это все делается как вообще дробь ложится вот я, допустим сейчас купил э, хорошие патроны один патрон стоит 45 рублей это фирма фиочи хорошо зарекомендовали себя эти патроны патроны в э, патроннике не застревают классно стреляют вот. вы спросите любого блогера охотника который ходит занимается вот долгий этот процесс э, брожение там где-то по лесу где-то по озерам и вот сложно заснять вот про рыбалку, да про рыбалку у меня на канале намного лучше получается заснять и как бы не нужен никакой ассистент а вот для охоты намного сложнее заснять хорошие красивые моменты ну и сегодня хочу еще показать, что я вообще приобрел на Алиэкспрессе этой весной я уже протестировал, допустим, протестировал фонарик вот такой вот, магнитный, подствольный. Офигенный фонарик, мне понравился, хорошо светит. Сегодня, наверное, стемнеет, тут сегодня я хочу продемонстрировать, как он светит. Оставайтесь на канале, надеюсь, для вас будет все интересно. Сейчас вот свернул на дорогу такую, бездорожную, без асфальта. Конечно, дорога не очень хорошая, но придется еще... Пять километров здесь проехать по такой не очень хорошей дорожке. Да, дорога здесь, конечно, капец какая. Нужно всю подвеску оставить. я добрался, зарядился осталось только поставить манчуки и поставить скоток. и ну и в принципе дождаться вечера как я и говорил, друзья моменты я не всегда могу поймать, но некоторые я моменты красиво ловлю на охоте Вот для этого я завел себе тикток, кому будет интересно название, имя моего тиктока будет наверное в этом углу экрана вашего экрана вот, там уже буду выкладывать э, короткие видео чисто моменты про рыбалку и про охоту ну и как я говорил вот патрончики фиочи навеска 32 грамма э, значит это тройка дробь тройка и высота 70 миллиметров ружье значит я использую э, турецкое ружье это фирма себя зарекомендовала очень легкая без патронов весит 3 килограмма инерционка но жрет не все патроны вот я вот подобрал вот эти вот патроны очень хорошие ну еще и фетр он хавает азот сибирь не хавает там еще какие то патроны не помню он не ест то есть вот здесь вот застревают они не хватает силы перезарядки пороха чтобы перезарядилось и здесь вот застревает вот. ну я вышел из положения нашел себе патроны в таком плане в общем, вот. Э -э, вот это ружье я брал у знакомого хорошего за 15 тысяч <darüber> <с up> там настрел там вообще ну, не, не больше тысячи патронов по моему настрел классная легкая бьет хорошо но есть одна небольшая проблемка я наверное вам покажу попозже э -э, какая будет проблема при разрядке э -э патронов. У меня в получается, подает уже сразу два патрона. И хотел бы обратиться тем, кто смотрит это видео. Расскажите, в чем проблема? Скорее всего, здесь держатель, который патрона держит, я так думаю. Держатель патрона, он просто то ли он стесался, надо посмотреть, то ли не держит. Как-то надо сделать или поменять что-то. Хочу узнать вашего мнения, ну, чисто по вашим советам, что может быть а, вообще вот в таком случае буду очень благодарен, очень любезен, если вы мне подскажете, что с этим делать. А так стреляет хорошо, а, перезарядка идет нормально, патроны вылетают. Ну и первым делом я хочу сделать сейчас крадок, максимально себя скрыть, наломая вот таких вот веток осиновых. Натяну сетку и потом расставлю вот такие вот ветки. Ну, собственно, вот такое вот озеро. Оно чистое, прозрачное. Здесь и карася видел, и окуня видел. В прошлый раз сидел, ни одно не взял, но налеты были. Пока что уток не видать. Но сейчас до вечера, если успокоиться, ветер, будет намного проще. Надеюсь, будут какие-то налеты, пролеты. И, в принципе, здесь недалеко до машины. Вот машина там стоит. О, здесь кто-то съел одно яйцо и очень много сигарет курил на одном месте. Интересно, конечно. сидит сейчас попробую взять прям здесь рядышком не знаю как получится Ну вот, друзья, хотел поставить скрадок И по пути попалась Прям Прямо сидела утка на тропе, можно так сказать Ну вот, одну взял Не успел приехать, уже на шулюм взял Кстати, сегодня, скорее всего, еще будет шулюм Останусь я завтра до утра Попробую вечером сварить шулюма Еще хотя бы одну взять И буду заниматься Ну, уже охота там, скажем, уже проходит удачно. Не супер-пупер, конечно, скраводок получился, но... Получился. Сейчас еще немножко веток добавлю и будет нормально. От скотка до, допустим, там если манки поставить, ну метр 20-25. Ну, осталось поставить манчуки. Уже почти вечер. Буду сидеть крякать. Ветер успокоился, одну, утку уже взял. Вот не торопясь, сейчас решил перекусить. Значит, взял селедочки и обычный хлеб. Ну и дома забыл вилку. Приходится, конечно, вот подручными средствами, так скажем, изготавливать, что-то придумывать. Вот такую вилку сделал. Из обычного сухого деревца. Ну, в качестве вилки.. Конечно, не как вилка, но есть можно. Ну вот, вдоль травы рассадил вот так вот. Потому что осенью обычно утка в траву любит садиться, ближе к траве. Потому что она любит прятаться. Вот, 13 штук расставил. Кстати, вот такую вот сетку я брал, брал на олишки. Что-то там она в районе 1300-1200 стоит. Как раз на осень, когда все зелено еще. Еще у нас листья особо не желтеют. Ну, немножко начали желтеть. Вот Если что, ссылку оставлю в описании. И на фонарик, и на сетки. ну И на всякие разные полезные вещи, которые я применяю уже на рыбалке и на охоте. Ой, красота вообще класс. Ветер практически успокоился. Вот все, сижу уже, сейчас буду крякать Обычно говорят, осенью тяжело добыть утку Она практически в манчуке не садится Потому что она уже расплодилась Уже с выводками по, по траве шастает вот. ну Я выбрал такой лайтовый вариант Чисто за сидку, как на весновке На весновке обычно делают скратки, подзывают и Тогда она дико садится на манчуке ну, вот я с товарищем недавно был, мы также сидели в скротке, тоже сетку натянули, и практически уже сумерки начались, и утка начала садиться прям в манчуки. Надеюсь, в этот раз тоже будет так же. Сижу уже час, ни одного пролета не было, ни одного... Есть. Ну вот только начал расстраиваться, думал, налетов нету, час посидел, парочка села далеко. Немножко покрякал, они начали потихоньку-потихоньку поплывать. Ну, где-то их с метров, наверное, его селезня я выбрал. Там утка была и селезнь. Метров, наверное, 30 э, получилось. Ну, можно сказать, короче, с третьего выстрела... Э, сначала первый был выстрел. Э, подранил он, начал взлетать. Второй и третий уже контроль не сделал. Вот, сейчас как-то надо будет доставать Не знаю, сейчас надо будет Там поглубже дальше Наверное возьму сейчас спиннинг У меня кстати спиннинг есть Взял на всякий случай Ну есть в принципе и броды еще Одел броды, взял все-таки спиннинг тоже На всякий случай Сейчас попробую блесной ее Потому что ветер туда Она может сейчас уплыть Надо ее как-то доставать Раз 20 кинул, чтобы зацепить ее, если не больше. Чуть не уплыла. Так бы вот на ту сторону бы уплыла и все. Я, я бы потерял бы ее. У меня лодки-то нету. Лодку не взял с собой резиновую, Ну и больше мороки. Есть резиновая, но она большая, долго с ней морочится. Сами знаете. Мишима, которая лодка вообще офигенная, лодка, кстати. Можете посмотреть у меня на канале, там обзорчики делал неплохие. О, прям за лапу зацепил. Ну такая нормальная, крупная. Это чернить, что ли? Чернить. Точно чернить отлично хорошая утка сегодня будет шулюм все я доволен Вот там кстати что-то большое прям плюхалось здесь рыба кстати дофига вот где-то вот там вот была. были всплески ладно мы приехали не на рыбалку на охоту не зря, конечно, я взял с собой спиннинг и броды одел. Ну вот, наконец-то еще одну утку взял. Это чернить. У меня один манчук стоит чернить. И по осени они садятся на манчуки. Осталось еще одну добрать утку. Так как в сутки можно брать только три утки. И можно ставить казан и готовить шулюм. Сейчас немножко еще посижу и буду разводить костер. Блин. Ну, не получилось сейчас взять утку. Плохо прицелился. Она поднялась. Два выстрела по воде сделал. И еще два выстрела она вот в одну сторону пролетела. В лед хотел сбить. Короче, не получилось. Буду еще немножко сидеть, посижу. Надо все-таки третью добрать чтобы потом отправиться поварить шулюмчик. Ну, не знаю, на камеру было видно, не видно, но третью я утку туда брал. Ну, все, друзья, я, короче, еще третью утку взял, вот, и хотел вам продемонстрировать фонарик подствольный на магните. Вот он сам своей персоны, собственной персоны. Значит, вот здесь стоят магниты, мощные, очень хорошие, мощные магниты. Допустим, берешь вот так вот раз, и все, и он под стволом. Но я оторвал проводок вот здесь вот с этой стороны, откручивается сама крышка и прикручивается другая крышка, и идет витой проводок с кнопкой. Вот, я его оторвал. И я придумал другую штуку Такую Я его цепляю Сейчас вот сюда Вот так вот сбоку И он очень надежно Сидит очень плотно Хорошо сидит Никуда не девается Вот Сделал кнопочку Немножко покрутил Сам фонарик и сам хомут Сам держатель Настроил под большой палец вот. Допустим если Утка садится, я ее вижу ночью, я его включаю, вот и выключаю. Но ну, единственное, что именно вот с этой кнопки выключается через э, э, другие режимы. Если кнопку выводите с проводка, вот я комплект целый заказывал, там целый комплект идет, э, эта кнопка включает только просто фонарик режимов никаких нету там а, сигнал сос а, там тихий режим то есть включил выключил включил выключил допустим кнопку сюда вывел все но вот так в таком положении конечно то что я оторвал проводок это неудобно вот. ну в принципе этого хватает я включил сделал выстрел ну единственное что не могу я пока что заснять не получалось у меня заснять это все дело хотя были моменты вот. Ну, вот как бы как бы вот так так вот светит поствольный фонарик в принципе вот допустим сейчас приближу вот мои манчуки видно если утка сядет будет видно вполне на метров пятьдесят такой фонарик берет вот так вот сверху вот чуть чуть повыше сделаю. Ну, в общем, видно. Этого достаточно. Я вот сейчас сижу от мочков в метрах наверное, 25-30. Ну все, сейчас уже стемнело, сильно стемнело. Буду сейчас собираться идти к машине варить шлюн. Осталось почистить уток, почистить картошку, почистить морковку, ну и лук. И... Буду приниматься за приготовлением шлюмов. Все охотники знают, что чистка э, утки это как бы муторное такое дело. Но когда хочется шулюма, приходится просто чистить от перьев. Вот. Пальцы устают. Бывает, что вот, допустим, вот эта утка, это чернить, э, жесткая у них э, оперение, жесткое. И приходится усилия, такое сказать принимать применять усилия допустим если чистишь черка вот где он там черок вот. такие черки в принципе они легко чиститься и быстро когда они еще молодые а так вот такие вот здоровые самцы их тяжело чистить Ну, обычно утиное мясо готовится минимум 2 часа. Это мясо дикое, это не куриное мясо. Курица-то быстро готовится, а вот утиное надо долго готовить, чтобы она хорошо проварилась. Тем, тем самым во время кипячения вода испаряется, и надо добавлять еще плюс к этому воду. Перемешаем, чтобы был аромат. Даем настояться минут 5-10. Ну и все, шлюм практически готов. Шлюм готов, в него я добавлял картошку, морковку, лук обычный репчатый, зелень и лавровый лист, ну и конечно же соль. Значит, сейчас я попробую на вкус, как оно будет. А, просто отмена, просто супер, это лучшая еда, которая приготовлена на костре, в полевых условиях значит друзья всем спасибо кто досмотрел это видео до конца всем приятного аппетита буду благодарен всем кто поставит лайки комментарии там дизлайки подписались на канал так быстренько быстренько подписались вот всем счастливо всем пока до следующих рыбалок и до следующих охот пока